Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. Сегодня я хочу познакомить вас с очень простым и понятным методом чтения карты Бадзи, который называется 60 дзядзи. В чем его главное отличие от других подходов и его преимущества, если вы только начинаете свой путь в китайской метафизике? Так вот, знаете, самое главное здесь не нужно каких-то специальных глубоких знаний бацзы Это очень простой способ. Все основано исключительно на природных образах, так называемых столпов, то есть это иероглиф снизу, иероглиф сверху. Или в Китае они называются дядзы. В это трудно сразу поверить, но зная один только образ вот столпа из этих 60 дядзы можно многое узнать о человеке о его жизни чем он будет заниматься будет ли его поддерживать родители будет ли он болеть и да в какие периоды своей жизни и так далее некоторые китайские мастера специализируются только на этом способе чтения карты если вы новичок то после изучения нашего курса который так и называется 60 дзи вы сразу сможете начать консультировать ну, вот именно в рамках этого метода это будет очень правильный первый шаг в постижении всех искусств астрологии бадзи в этом видео чтобы не быть голословной я хочу показать на примере сколько можно узнать проанализировав только один из четырех столпов бадзи человека Итак, перед вами карта ирины Винер, выдающегося тренера по художественной гимнастике которая воспитала целую плеяду олимпийских чемпионок ее столбня янский огонь на драконе о чем он может рассказать это образ солнца над такими красивыми зелеными холмами очень красивый живописный образ да и люди с таким столпом дня часто очень красивые, позитивные, приятные в общении, особенно женщины. Поэтому для господина дня, который сидит на духе наслаждения, конечно, вот очень подходит такое поведение. Такие женщины любят ухаживать за собой, они любят роскошь, они любят красивое окружение. Ирина Вина-Русманова бесспорно одна из самых эффектных женщин в российском спорте. У нее поистине царский гардероб. Даже комплект спортивной формы Ирина превращает в такой элегантный лук. Янский огонь на драконе, или по-китайски будет бин чень любит себя побаловать, вкусно покушать, женщинам важно блистать ведь господин дня это солнце которое освещает все вокруг дракон для этого столпа символическая звезда цветущий балдахин это дух эстетики хорошего вкуса приносит такие артистические таланты часто встречаются естественно у творческих людей артистов дизайнеров художников певцов для китайцев балдахин это символ искусства и красоты Балдахин проявляется и в умении разглядеть в других творческий потенциал и сделать все от них зависящее, чтобы этот потенциал максимально раскрыть. В земляной ветви дракона скрыто инское дерево, правильная печать для янского огня. Таким людям э, можно доверять, полагаться на них. Они в обязательном как бы, порядке сдерживают свои обещания, умеют организовать себя, окружающих, умеют учиться, умеют чувствовать ответственность. Для женщины правильная печать – это и традиционное понимание роли женщины в семье, матери, хранительницы семейного очага. Статичная Янская земля, дракон, диктует Потребность в стабильном таком, чтобы был стабильный тыл, на что она могла бы опереться. В отношениях, в семье для нее важна поддержка любовь. Это намного важнее, чем даже материальное какое-то благополучие. Таким людям важно чувствовать себя в безопасности с тем, кого они любят. И сами они готовы жертвовать ради этих надежд, э, жертвовать многим ради этих э, стабильных отношений. Для восточной женщины, Ирины Винор, муж это, конечно, непререкаемый авторитет. И это записано в ее столпе дня. В земной вид дня, в доме брака, скрытая инская вода, божество, правильная власть или правильный чиновник. Для женщины это будет обозначать звезду мужа. Супруг Ирины, миллиардер Алишер Русманов, один из самых богатых людей в стране. Вместе они уже почти 30 лет. Но их совместный путь не был усыпан розами. В драконе, одном из четырех представителей земляных ветвей, скрыто много секретов, много тайн. И это также характеризует дом брака Бен Внешний. Все может быть очень красивый. Ну и огонь Ян показывает, конечно же, обществу все хорошее, все благополучно. Но на самом деле есть, конечно же, свои тайны. И был такой период, когда Ирина несколько лет ждала мужа из тюрьмы, из тюрьмы например. И это тоже видно в карте Бадзи. Дракон гора, это символ препятствий, преград, преград которые нужно преодолевать божество правильная власть в столпе дня характеризует людей с быстрым мышлением и действием это хорошие исполнители четко усваивают поставленные цели и целеустремленно к ним идут они твердо стоят на ногах это все очень точные характеристики ирины вина она работает на результат для каждой ее воспитанницы высшая цель это участие и победа в олимпийских играх Заниматься любимым делом, когда она занимается любимым делом, она забывает о времени и даже собственном комфорте. Итак, друзья, мы составили психологический портрет и даже обрисовали какой-то событийный срез в жизни Ирины Вина. Только по одному столпу из ее карты. А ведь есть еще столпы года, месяца и часа. И все они будут добавлять определенные штрихи к ее основному образу. Нужно только изучить образы и характеристики всех 60 дядзы. Присоединяйтесь к нам, применяйте этот метод, и вы очень скоро убедитесь, как хорошо он помогает в консультациях. Он помогает нам разобраться в карте, как новичкам, только тем людям, которые только-только пришли в астрологию, так и людям, которые давно занимаются астрологией и хотели бы свои консультации сделать еще более интересными, более яркими, более красочными. Ну и самим, естественно, про себя очень интересно всегда узнать новое. А на сегодня все. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч!